Так, всем привет, друзья мои. В этом видео я покажу более подробно, как сказать, как фармить денежки на Аркете. В прошлом видео у меня был звук там сильно уж проблемный, сейчас думаю будет более-менее слышно и понятно. Так, деньги мы фармим. Тут же на замке ложку. на верхушечке там мало кто ходит ну по крайней мере я за сколько там бегаю редко редко кого этому там увидел вижу и есть возможность там простоять всю ночь и никто тебя там не убьет и никто тебя не тронет так денежку фармить можно с 47 левела примерно и вы будете персонажем Может быть что-то маг или как сказать там милик какой-нибудь или, или там хил Но это неважно я всеми там персонажами пробовал и ничего у меня все нормально получалось не помирал ничего так с 47 левела если начинаете фармить или до 47 дофармились это на случай а я еще не объяснил каким способом потому что многие может быть это видео первое мое и не видели так способ такой если у вас мышка только блуди или x7 э, на этих мышках можно написать перебор клавиш вот например там один, два, три, 4, 5. Это, как сказать, сперва однерка нажимается, потом однерка отпускается, потом нажимается двойка, снова отпускается. Так это ходит до равно. Затем после этого нажимается буква F чтобы подобрать лут, какой упадет с моба, которого убили. Это все ставится на ночь на определенных местах. И там фармится спокойно. Так, эти места сейчас я покажу, где лучше начать фарниться 47-му Левову. А где потом 47-го примерно до 52-го? Стойте вот на этих местах, сейчас я покажу. Первое место это вот этот моб. Становитесь на него, на одного. Он у нас... Так, он у нас... Ой. Ну, блин, не бежал. Так, он у нас э, не маг И вряд ли здесь маг резкомет. Здесь у нас кто-то мучник стоит или ну, и, ну, с луком до да, с плечом Это ничего страшного, урона такового не будет. Так, вот этот здесь 47 до 52 примерно стоите. А затем вот на этих двух становитесь. Здесь можно позвать, например, питомца. такого его поставить где-нибудь ну, еще какого-нибудь питомца позовем так сразу его заагаем чтобы он у нас там агрился а попал так вот этого питомца подгоняем вот сюда становим так все и пошли уничтожать во времени они здесь это очень быстро ну, так сказать дается время вот они даже вдвоем сейчас на меня напали дается время отрегенится хп как раз это все здесь считай рассчитано вот аргеного сейчас убивает так сразу подбирает лук лук подбирает так я не включил что-то а. лук подбирает а прибор перебор не включил забыл маленько так да. все так вот он убил у нас так кошака маленько сюда поближе перетянем покажи сюда, вот так, цып-цып-цып, он здесь так, О, ну кошак, не тусуйся, кого-то там запитался, бедолага, не знает, что делать, все стоит на этом месте, оно, а мы... ну ладно, стоит бить печешкой, мы включаем перебор, и он у нас вот работает, ну все, фармимся, вот здесь до 52-го левела примерно, можно здесь, ну до 50-го, до 52 51 не знаю, кому сколько, вот это первое место, no, где неплохо резко моба, вот посмотрите, сейчас хп как раз, так, сейчас выключу пока, так, хп сейчас полностью отрегенится, и начнут появляться опять мобы, это, чтобы автономно, так, по гс у меня 4000, э, ну, не сильно большой, не сильно маленький, пойдет, короче, такой гс, но это, у вас там может больше, меньше, можно, ну, самому уже придумывать так что здесь поставить сами потом придумываете надо же, у меня чтобы вот нападал он например у меня мильник например вот он чтобы нападал пару штук чтобы кидался короче на мавье и все сейчас вот ожидаем сколько хп сейчас вот подрегенилось почти полностью все питомец начал у нас работать перед сразу на него бросается и начал уничтожать все уничтожил так этот побежал туда ну сейчас он пока сам сейчас у меня секунды пройдут и он у меня тоже бросится туда вот второго забирает попадает да деревянка у него неплохо все это нормально здесь происходит скачет вот так питомца просто одного нужно вот это ставить пиздового так все раз подобрал издового питомца ставишь чтобы он координировал чтобы у меня сильно далеко не упрыгивает и все Коминтиль где-нибудь посрединке. Вот здесь это, например, надо поставить, чтобы он стоял тут нафиг спокойненько. Так, что ты не хочешь, что Так, ну ладно, не суть важна. Ставите, чтобы просто он стоял на месте, как бы сказать, далеко, чтобы не ускакало. Потому что, например, там дерево или еще какой-то питомец может как-то долбануть моба он летит куда-нибудь и встанет и на этом месте у вас уже не будет ни агрыц ни питомцы на этом на мобах и они новостивные Так, далее у нас место я уже показывала сейчас сейчас его снова покажу. В остальных местах я уже там тестил или как сказать бегал и здесь здесь и ничего у меня там они долго сильно мобы резаются. Вот эти два места самые оптимальный вариант, что вот тут наверху стоять можно, что вот здесь что внизу можно стоять, само то Так, так, так. Ну и показал там, что где на одном мобе можно стоять, моба есть одного по верху там можно почти любого выбирать, как сказать, чтобы встать на нем и спокойненько стоять да и питомец нужен потому что на 47 ловили тяжеловато забирать может быть они это не как бы сказать убивать еще так что нужно аккуратно действовать, да, действовать. так потом я хотел еще, сниму еще видео как как у меня здесь получилось что я вот ночь постоял например и что на меня напарнилось и сколько это денег ну, вот я примерно уже третий месяц э, примак покупаю как бы сказать ни на чё, не на черт другое другой я не собираю деньги чисто на премиум ну и все так здесь я как бы еще говорил что можно вот здесь по вот питомца поставить например вот здесь как бы, подбегаем Сюда, что ли? его ставим Ладно. ну чтобы он агрел этих вот этого здесь еще вот этот подходит он чуть-чуть на питомце хагрится а потом уже ваш персонаж допрыгнет до него или дерево побежит убьет ну как бы сказать лишняя прокачка тоже не помешает там например если вы не допрыгнете до этого будет бить. дерево пойдет разбираться с этой или там другой питомец на ваш вкус и цвет. Здесь и не резко тоже достаточно быстро. Сейчас вот полностью. Ну, у меня еще эту сожрал. на этот смысла нет, что я там что-то сожрал. Само регенерится. Сейчас до конца дойдет и no target остальные распанутся. Смотрите. No target selected. Затем еще. No нужно будет видео по быстрой прокачке я тоже несколько no знаю мобов selected. которые респуются быстро и на тех местах no можно прокачаться selected. до определенных углов я no чуть по selected. тому тоже могу снять видео ну вот такой почти отрегенилась все пошла так, все подобрала сейчас чик подобрала хп опять чик отрегинивает как бы сказать вы не умираете просто автономно всю ночь стоите все. так ну на этом я закончу видео это как бы меня попросили что пересними там со звуком может гораздо лучше получится ну, вот я постарался кому было полезно интересно спасибо что смотрели всем пока